всем привет друзья в прекрасный солнечный питерский денек сегодня хочу поговорить с вами почему вам никогда не стать трейдером когда вы слышите слово трейдер особенно те люди которые с этим никогда не сталкивались в глазах обывателей формируется образ что человек путешествует не привязан к никакому месту, и, как правило, он находится в теплых странах, ноги окунул в песочек, и прибрежная волна окатывает эти ноги, и вот на коленках ноутбук, на котором он закрывает какие-то сделки, зарабатывая миллионы. Это тот образ, который рисуют нам маркетологи, но на самом деле все обстоит несколько иначе. И вот я хочу вам рассказать, почему вам никогда не стать именно таким трейдером, с моей точки зрения. На самом деле, среди известных мне э, трейдеров, э, очень увлеченные люди, в каждый в какой-то своей сфере. Кто-то работает по найму, занимая какой-то хороший руководящий пост. Кто-то вообще владелец бизнеса, кто-то работает в каких-то креативных проектах, отдавая всего себя вот этим вот э, начинанием. И трейдинг для них как просто дополнительный инструмент как заработка, так и, конечно, приложение своих интеллектуальных способностей и, более того, развитие этих способностей, потому что трейдинг – это постоянный поток информации, который тебя окружает, и хочешь не хочешь каждый день ты будешь расти, развиваться. Ну, как можно и не хотите развиваться? И мое наблюдение заключается в том, что э люди успешные, по-настоящему успешные в трейдинге, также успешные в каких-то своих проектах. И невозможно, э, я сторонник комплексного развития, невозможно взять, вырвать из контекста что-то. Я вот вам честно скажу, я не встречал э, ни одного успешного трейдера, а что мы понимаем под словом успешный трейдер? Это человек, который стабильно зарабатывает на дистанции. Не э, за месяц взял увеличил депозит сделал тысячу процентов а стабильно зарабатывает на дистанции из года в год и извлекает из рынка доход так вот я не встречал ни одного человека который был бы успешен успеш, из, из успешных трейдеров который был бы успешен только в этом а, потому что здесь много на самом деле факторов один из эти, один из факторов заключается в том что я все таки сторонник комплексного развития именно в комплексном развитии личности Комплексном развитии, что касается бизнеса, различных бизнес-проектов, все складывается. И именно в комплексном развитии кроется секрет. Именно поэтому вы не станете только трейдером, только трейдером, который будет заниматься только этим. Несмотря на этот многообразный мир, на огромное количество торговых инструментов, постоянное постоянной информации, которая, э, как некоторые считают, отравляет серенькое вещество, э, вам э, этого будет мало. И все равно потребуется переключаемость внимания, все равно вам нужна будет разгрузка друзья, разгрузка от трейдинга и этой разгрузкой может стать ваше какое-то любимое увлечение которому вы отдаете себя иначе трейдинг просто поглотит вашу личность и в большинстве случаев так и бывает когда человек полностью отказывается от всего и говорит, что я буду только торговать поэтому парадигма моей компании то что мы даем нашим клиентам она заключается в том что мы не вырываем людей из контекста из привычного для них образа жизни мы оставляем их там где они есть сейчас потому что в этом все они они к этому стремились кто-то хотел быть художником кто-то проектировщиком кто-то предпринимателем бизнесменом пожалуйста занимайтесь всем этим но трейдинг будет вашим дополнительным рычагом рычагом который будет давать вам как интеллектуально, развитие так и финансовое благополучие именно с этой точки зрения я подхожу когда говорю что вам не стать трейдером в том понимании которое рисуют маркетологи друзья но вы можете стать трейдером который будет грамотно использовать рыночные рычаги для собственного обогащения и собственного конечно безусловно развития всем хорошего дня друзья